Доброго времени суток, с вами Каттамхали Представляю вашему вниманию сегодня британский крейсер 10 уровня Ну радует то, что я хотя бы здесь без проблем могу прочитать название Данный крейсер называется Гляф. Ну и сразу быстренько показываю модули, таланты капитана И ну и как обычно отправляемся в бой В первом слоте основное вооружение модификация 1 Второй, четвертый слот модули ставлю на живучесть В принципе как и на линкорах ну, на тяжелом крейсере я все-таки стараюсь больше, как бы, ну, не прям в полной степени все на живучесть, но делать такой, как бы, чтобы баланс между уроном и живучестью был. В третьем слоте система наведения модификация 1, в пятом слоте система маскировки, но ну, этот модуль обязательно, никуда от него не денешься, ставится почти на всех кораблях, ну тем более на таком крейсере как Гляв здесь у нас при полной прокачке получаем очень комфортные 11 километров. И в заключительном слоте система управления огнем модификация 2, здесь получается тоже без вариантов, в базовом, у нас, если память не изменяет, 16,8 километров, что очень мало, конечно, при игре на десятке, да, частенько этого не хватает, дальности, поэтому надо ее увеличивать, да, а другого варианта нет, только за счет вот этого единственного модуля можно это сделать. Из расходников здесь британская фирменная ремка, которая восстанавливает, если, да, почти 3, ну, 28, там, с копейками тысяч прочности, но тут их три штуки, если бы, конечно, все можно было в полной мере использовать, и отхилить, да, каждый раз по максимуму, крейсер был бы, по-моему, вообще очень живучий, ну, так же, как и на коне. Да, по максимуму, дай бог, получится, если использовать одну, ну, в крайнем случае, две ремки, если мы, конечно, будем играть очень аккуратно и получать в основном белый урон, ну, и, да, там, фугас от пожаров, тогда, да, тогда мы сможем отхилить побольше, ну, так редко получается уж никуда не денешься. Вроде иногда стараешься играть аккуратно, но какой-нибудь да, дальнобойный крейсер может с другого фланга неожиданно прислать, что ты даже его не видишь. Да? Кто там у нас может кидать за 20, 25 и дальше километров, особенно если какой-нибудь Ямато с корректировщиком. Ну и плюсом из расходников здесь у нас гидроакустический поиск с вероятностью обнаружения кораблей на 5 километров. Весьма Полезная штука. Можно на выбор, конечно, взять заградительный огонь ПВО, но это я делать никогда не рекомендую. Если стоит такой выбор, гидроакустика гораздо важнее. Так, теперь смотрим. Показываю таланты капитана. На первой ступеньке наводчик, на второй ступеньке мастер снаряжения, на третьей ступеньке отчаянный суперинтендант, на четвертой ступеньке выбран мастер маскировки. Ну, больше у меня очков у капитана здесь нет. Получается, еще целых 8 очков не хватает. На, капитана еще. Качать и качать надо. Ну, а теперь можно отправиться в бой. Ну так всегда какой-то корабль, когда изучаешь, хочется сделать сравнение с каким-то кораблем, на котором уже давно, например, играл, или который хорошо знаешь. На Галиафе, к примеру, я играл, ну, не так, чтобы прям много. Ну, даже не знаю, с чем его можно сравнить. С одной стороны, хотел сначала сравнить, к примеру, с Генденбургом, ну. По геймплею, возможно, да, эти корабли будут чем-то схожи. Да, можно также и там, и там играть от рельефа. Ну, Генденбург, крейсеры тяжелые, но у него перезарядка все-таки ближе к легким крейсерам. Там получается у нас, да, менее 9 секунд. А здесь у нас перезарядка как раз с половиной на голиафе, по-моему. Она ближе таким уже сверх каких-то тяжелым крейсерам. Ну, время перезарядки да, вот есть там у нас советский где 300 с лишним миллиметров у нас орудие сколько там, не помню. Ну, 305 может, да, там плюс-минус. Хотя здесь всего 200 там 230 ну, 234, что ли. А, ну здесь не посмотришь, здесь уже не написано. Ну, вот сами видите, время перезарядки 18 с половиной секунд. Ну, зато хорошие Шанс на поджог целых 26%. Дальность стрельбы с модулем шикарная. 19,5. Прям самое милое дело. Где-нибудь найти точечку, встать за островок. Что-то у меня какие-то все уменьшительно ласкательное. Надо более, да, жестче. Где-нибудь найти точку, встать за остров и спокойно себе накидывать. С такой дальностью мы можем себе это позволить. Не то, что с базовой Даже не знаю, куда лучше отправиться. Направо, налево. Мне вот просто вот тут посмотрел, тут островов как-то побольше. Больше мест, где спрятаться. Как-то слишком много союзников сюда отправился. Я вот так не люблю, когда огромный перевес на одном фланге, я обычно разворачиваюсь и ухожу на другой фланг. Чтобы был такой, как бы баланс, что ли. По количеству кораблей на том и на другом фланге, чтобы где-то сильно не проседали. А то тоже ничего хорошего. Фланг бросают, там противники продавливают. В итоге получается оставшаяся команда, да, кучей зажимается с двух сторон. Начинает подкатывать оттуда. Здесь они еще там разбираются с противником. Поэтому пойдем направо, да. Еще смотреть Вермонт, он тоже, по-моему, решил фланг кинуть. Подводная лодка пошла по центру Здесь, кстати, баллистика Ну, чуть лучше, чем у Минотавра Вот так, для сравнения Стрелять, не сказать, что прям комфортно на дальней дистанции тоже очень неудобно. О, еще циклон. Вот для крейсера как раз-таки циклон не очень удобная штука. Циклон, я считаю, самым полезным это для линкоров. Потому что тогда им проще, к примеру, да, эсминца какого-то неаккуратного обнаружить. Да, эсминец сам может случайно напороться на линкор. Так сказать, в тумане не заметить. Для эсминцев, мне кажется, это самое худшее для эсминцев, что может быть это циклон. Потому что видимость ограничена всего 8 километрами. Сам просто попадал в такую ситуацию. Вроде идешь себе спокойно прямо, там кого-нибудь ищешь, не видишь, тут прям напарываешься, вот он. Встречным курсом на тебя идет линкор. И что делать? Ну начинаешь разворачиваться там, развернулся, торпеды кинул, как раз пока у тебя циркуляция... Там уже дистанция сократилась, ты попадаешь за свет. А если там конь какой-нибудь? Все. Конь дает тебе фугасный зал, потом... А Извините меня очень больно. Ну, по-моему, попал. ха ха не, не вот чем плоха долгая перезарядка еще, это ты ждешь-ждешь, да, и цена промаха гораздо выше, чем у более быстрой перезарядки. Там что-то донское, смотрю, упарывается. Можете сейчас попробовать на бронебойке перейти. Вот, вторым залпом удачно. Ну, первый раз там чуть-чуть угол, я просто не рассчитал. Так, Монтана куда стреляет, не в меня. Надо уже. Надо отворачивать. А, рано начал, Владивосток дал зал, а, танкуем. Ну, потеряли одну цитадельку. Вот чем плохо терять цитадель. Этот дамаг не отхиливается практически. Но это сразу видно. По количеству прочности, которую я сейчас могу отхилить. Там зря даже, наверное, на ББшке. Ну, хотя нет, сейчас из Донского до этого 10 тысяч выбили. Че, где-то подводная лодка, походу, на нашем фланге. Ну, давайте хотя бы счет размочим. Счет 2-0. По-моему, нарвался я на турбослив. Такое у меня предчувствие. Сейчас, если попаду, минус Донской будет. Давай, давай. Что-то там одного снаряда должно хватить. Даже два даже, даже А счет 3-1 Не хотит жить команда вообще ни в Команда противника Это не команда, да? Надо новая озвучка Не команда противника получила преимущество А команда союзников Упустила все что можно Вот и подводная лодка нарисовалась Пора врубать гидрокустику. Может и рано, надо было развернуться сначала, да, чтобы поближе, так сказать, к ней подойти. Попытаться ее, например, засветить. Так это что, в меня все идешь, типа? подводная лодка там не опухла. Я на всякий случай сброшу, если это вдруг с подводной лодки. Чтобы они на меня не наводились. Блин, теперь придется ждать, пока я не пройду. За Всё, Тут уже дальности не хватает, а? Там грозовой еще. Торпеды-то с грозового, скорее всего, были. Зря аварийку только использовал. Что-то подводная лодка меня прям напугала. Сейчас мы тебя там набросаем ну что-то я как-то слишком быстро она идет давай удалой топи его когда там у нее закончится этот а мы еще и кронштаты теряем все плохо надо, кстати сближаться счет 6-1 команда противника близка к победе команда ни в какую не хочет выживать вот по подводной лодке подводная лодка кстати убивается очень быстро если вот попадает вот в надводном положении Сейчас, видимость снизится, линкоры по мне стрелять не смогут. Блин, до гидроакустики еще долго, полторы минуты, а тут получается у меня эсминец перед носом. Ну давай видимость снижайся быстрее, чтобы мне развернуться спокойно можно было. И буки. ББшками надо стрелять. ББшками. Блин, так медленно видимость что-то снижается прям. 26 километров. Да это я сейчас если разворачиваться буду меня убьют. Ну и отсветиться мне тут эсминец скорее всего не даст. схилку хилку тратить. А, нет, живи. Танкуем. Да, как-то очень медленно видимость снижается. Прям я рассчитывал, что она уже снизится. Остается делать в такой ситуации Тут, мне кажется, как крутись, не крутись Слив будет... Блин, еще и остров В любом случае Да, смотрите, счет Три, нас осталось трое Их десять О, вот, не зря торпеду кидал Дамага больше будет Не зря тут немного вот Сейчас бы в дымы к эсминцу Ощ стихийное бедствие получил. Кто-то там горит. Зачем вот глубоководные сюда отправляете, не понимаю. Можно попробовать дамаги больше сделать, если получится. На Монтану, к примеру, торпеды и шикины. Вот так, на шару. Ой, еще одна осталась. Ну, эсминец, давай. Вот, он вылез из дымов. А что я могу сделать? Я его никак не обнаружу. Остается только борт убирать. До конца боя-то осталось. Сейчас если у нас минус один, все, конец сразу. Хотел бы урона побольше сделать. Блин. Аж, аж рука дрогнула. это уже за мной. Успеть еще залп хотя бы сделать, то даже не буду пытаться уклониться. Ну, давай, снаряды. Блин, а я, кстати, хотел на ББшке перейти, но... О, не, я жив. Хилку-хилку. Лотки... Я думал, я ловлю там больше, чем одна торпеда. Пожарает, Лучше по эсминцу дать в такой ситуации. Больше хочется наказывать. Живем, живем! Эх, жалко, бой закончился. Но все равно показательно то, что я вы... Это показывает, насколько все рог Голиаф в определенных ситуациях, и при правильной игре может быть достаточно живучим крейсером. А вот если, к примеру, я Голиаф встречаю в бою, если он подставляет борт, ну сразу понятно, что все хорошо складывается для тебя, потому что в борт Голиаф выхватывает очень хорошо, и из него легко, в принципе, вытаскивается цитадель. Ну, удалось три медальки заработать, стихийное бедствие, поддержка и дредноут. 176 тысяч урона нанесенного, причем это, в принципе, не напрягаясь даже вот так как-то на... Ну, не скажу, что прям на расслабоне, но все равно. Под конец, если немного, команда, конечно, еще поиграла по... Ну, не то, что получше, но ну, не так уж совсем откровенный был бы такой провал. Можно было, конечно, и урона сделать побольше, ну, к победе, конечно, это... Бой привести шансов точно не было никаких, смотрим, да, у нас, к примеру, на Вермонт, вон Аляска, в принципе, хорошие корабли, ну и девятки десятки это все хорошие корабли, к примеру, на втором и третьем месте по опыту находятся линкоры восьмого уровня, да, а линкоры десятого уровня на последнем, которые как раз-таки должны были больше всего в этом бою делать. Вот, смотрите. Ну, что такое Наполи? Меньше 500 единиц опыта. z 52 -я. Офигенный эсминец при правильной игре тоже может набивать большие количества там, да, и урона, и показывать офигенные просто результаты. Вообще, мне этот эсминец очень нравится. Ну, 522 опыта это что это? То есть, человек даже одну торпеду, наверное, в бою не попал. Посмотрим подробный отчет. Ну, тут в конце, да, вот, когда я уж просто там что-то занажимался, я хотел перейти на бронебойки, в итоге нечаянно нажал на торпеды, Остался на фугасах, не заметил. Уроном, может быть, еще там зал, да, был бы посерьезней. Так, фугасами, белый урон 72 тысячи, бронебойками, 20 попаданий, 15 тысяч, торпедами две штуки удалось попасть, 18 тысяч, да, причем торпеды были кинуты ну, практически на шару. Да, там были два корабля в той стороне, но, если честно, не рассчитывал, что кто-то пойдет тем путем. Так, вспомог даже вспомогательный калибр, почти тысячи белого урона. И 50 тысяч с лишним пожарами, затоплениями. Вот наше все, да? То есть даже при долгой перезарядке, если везет, прокоют пожары противник на КД аварийка, то, пожалуйста, да, с каждого пожара нагорает примерно 5000 урона. Ну, какие-то пожары, возможно, были все-таки. Нам потушена аварийка, но затопы, походу, отработали по полной. Оба. То есть достаточно такой крепкий. Корабль, ну, как на нем играть, в принципе, я показал, что тут еще рассказывать, да. Играем. От дистанции, если уж подходим близко к противнику, то стараемся борт не ставить. А все-таки, да, либо ромбовать, ну, смотря тоже, какой противник и какой у него калибр. Чем крупнее калибр, тем острее угол надо делать. Если уж совсем там, да, какой-нибудь Ямато, не знаю, советские линкоры... С калибром, да, который там 460-457 миллиметров. Тут, конечно, прям носом, ну, в принципе И носом, конечно, танкануть не удастся Поэтому с шашками вот так Лететь вперед, там, с борта Всего 4 торпеды, к примеру Даже, ну, фуловый линкор, конечно, Забрать не получится Поэтому торпеды здесь такие, скорее, Ситуативные, вот, да, в каких-то ситуациях Вот так, да, там, за островочек куда-то Кинул там, или на навстречу противнику Который за вами гонится, вот как Сейчас у меня, к примеру, получилось